Это Изборское озеро, или его еще называют Городищенское озеро. Расположено неподалеку от деревни Старый Изборск. И когда-то здесь находился древнейший город Изборск. А прямо над озером находится Труварово городище, где когда-то правил князь Трувор, младший брат Рарака или Рюрика, основателя династии Рюриковичей. А на берегу бьют словенские плечи, источники чистейшей родниковой воды. Вода очень холодная и очень вкусная. Ну а озеро облюбовали лебеди. И они с одинаковым изяществом и плавают, и чистят перышки. Людей эти лебеди совсем не боятся. Подпускают очень близко, но излишней фамильярности не допускают. Если что, могут показать, что умеют и постоять за себя. Да ладно, ладно. Не буду тебе мешать.